Будет ли ученикам школы хорошо? Всем ученикам школы хорошо будет. Тот, кто берет у меня прибежище. Школа то и связана с тем, чтобы человек брал прибежище. Утром просыпается человек и говорит: Андрей Андреевич, я прошу вас, там, а дуйко помоги пройти, дуйко помоги взять, дуйко помоги сделать. А я для этого каждое утро читаю мантры. Будет ли хорошо? Со временем везде будет хорошо. На самом деле и для одной стороны, и для другой то, что происходит, как бы ни печально это звучало, в дальнейшем приведет к справедливости. Это все будет справедливость, которая не было 70 лет.